Поиграем где-то он далеко. Давай нас поиграем. Должно быть интересно, но <связывающий> сразу хочу сказать, что это такой О, а, нет. Что это такой тестовый экспериментальный отряд, связанный с ой, ой, ой. Ладно, будем пытаться Более. делать что-то из имеющегося материала. Наверное, ты больше нужно здесь. еще один и есть. А ев, -а -а. мать. А же мать. Вот тебе пожалуйста и проблема. Этот э, номер два игрок в мире, его зовут Гидрус. Он просто вообще жесткий, настолько четко он играет своими э, своим Снайпером, ну, что это ну, вообще меня вызвало Я вызвал массу эмоций И я хотел проверить ну, то есть, э, как бы Какие бывают Столкновения да, по, например, Даже если я использую Двух Архонтов Первое столкновение У него есть Архонт У меня, у меня есть Гренадер э, Снайпер И куча мелочей вот этих двух рархунтов он ранит. Все имеющиеся братья войнах можно даже без этого, без гранадера ставит метки, активно использует гранаты. Это, то есть, полный, полный домаг на, перво, на первом, столкновении. Включает серию у снайпера, потому что там приходит, могут быть все щитах, Ставит серию и начинает э -э со славского. Бьет, убивает, убивает. Так как он стреляет э -э в Сирии перезаряжается Самое сложное. Попробуем так, так здесь опасность. Еу, пардон. Ты давай сюда аккуратненько, чуть-чуть. Чуть-чуть пойдем пошире, но к сожалению не максимально широко. так посмотрим как это работает так окей сейчас мы послушаем посчитаем где он и продолжим тестить этот интересный отряд но вот опять же если я встану здесь на возвышенность я не буду видеть половину бойцов вот он минус на 1 я хочу понять какие слабости у этого отряда изнутри для того чтобы понимать. У меня была проблема. Я проиграл этому отряду практически всеми своими лучшими. Стрелок, два, два архонта нет, верс офицер. Правда, у нас уже Не знаю. А вот первое а Потом... А, два стрелка, два консерватора, были три глаза. Ряд был Грина Ну естественно, ну, ладно, мы не торопимся. Как раз баллы. Так. Эти разрушаются, эти нет. Good так. Давай-ка, если он идет оттуда. Переходим сюда. <coughs> Смелее. Ты сюда. Ты сюда. Ты... <coughs> да. Все наверху. Обсуждаем одного идиота, всем известного, вот. который всех достает, в том числе меня. Хорошо играет, но, к сожалению, больной человек. Огонь! Я хочу, чтобы все попробовали больную. Это редко. А вот этот товарищ всегда очень хорошо попадает. Так, попробуем теперь сделать его. Так, этот не вышел, да. Мне нужно вот еще бы какой-нибудь еще один юнит. Ракеты пошли. Какая ракета. Мне нужен какой-нибудь еще один, конечно, юнит, чтобы можно было попробовать эту серию. Да, то есть сейчас он на бонусе. Видишь ли ты вообще этого мека? Вот что интересно. Может быть даже не видишь. Тогда нужно будет. Делай так Давай, давай, отлично. Так, попробуем ракетой задеть этого и.. Так, цели меняются. Самое главное у нас вот этот. Чтобы, наверное, может быть еще зацепить вот эту химическую бочку. Это каменчик. Одна броня. Here, Опа. 13 попаданий. Ничего себе. Рапчуль. Это разрыв. ⁇ -мо ⁇ сейчас любое попадание и архонта нет. Это очень плохо. Это очень плохо. Будем надеяться, что он столкнулся с той же самой проблемой, и если у него есть снайпер, то он меня не видит. Все, все, все, все, все. Архонт бьется с места. Никуда не двигается, работает. Не. Идя на риск, поймать никакой... Overwatch. Так. Поехали. Overwatch, скорее всего. Поймаешь ты, да? Так, здесь у нас что? Так. Здесь ничего, да? Ну, сюда отпадт. Так. Офицер, офицер. Да что ж ты будешь делать? Понятно, видим пока только одного Мека. Ладно. Поехали. Я буду надеяться... Ну, no, еще, давай чуть-чуть. Так, так, так, так, ты... Так. Давай добавляй сюда. Да 95. так, поехали. Так, а сейчас он запустит эту историю, да? Анну сваливай. шапней вот это не хотелось да минусов у этого отряда дохрена если у меня был бы стрелок я бы... огонь он не огонь, он всегда желтый. я бы даже не парился так, здесь... так он решил закидать гранатами а, разрыв же у меня тогда понятно разрыв как раз вот это был эффект увеличен от гранаты так обычно там 2 три и на 3 увеличивается так мимо отлично так будешь ли ты подводить дальше прулеменчика ахонта мы потеряли а у нас что-то успехи Но... иммунитет ага он в хазмат Это сам так Поймет, два мека, щит. Четыре. Офицер пять. Жальненького не убил. А ну, попробуем побыть японцем. А ну-ка, щиток добей его. О, нет, не добьёшь. Ну, следующий ход. Следующий ход. Ракеты. Сможешь ли ты? Так, эти отстрелялись, этот ушел, перезарядился. Мне остается... Ага, вот это братва. Посмотрим, кого видит снайпер. И будем отталкиваться от этого. То есть, хотелось бы, конечно, убить пуль первой пули этого. И... Не ну, уже ракета пойдет. Какой-то был железный... Да, да, да, да, да. Такое готовить. Это не страшно, потому что на 66% урона от ракет снизу. даже хорошо. Он потратил ракету, не убрал укрытие. Теперь мы знаем, что у него за братва. Это очень хорошо. Хороший отряд, но... Он должен быть лучше, мимо. Полное укрытие. С... Семьдесят пять либо семьдесят шесть или семьдесят восемь, да неважно. Так опять мы видим только а нет, мы еще теперь кого-то видим нового. Так подметочки у нас еще есть. Так. Давай-ка так. Ага. Так, давай-ка. Вот так. Этого надо доваливать. Он мне здесь не нужен. Так. О, вообще мы никого не видел. Вот это вообще отлично. Так, давай-ка ты сюда. 53. Офицера. 63, давай. Ну и всех у тебя. Ага. Шикарно. 86. Презарядились. Погнали. Что-то еще, да, у тебя ощущение рапнель. Ой-ой-ой, как плохо, офицер под ударом. Он сейчас во фланг зайдет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, и снайпер без толков. Снайпер просто... ни о чем. Да, вот все. Но ну, на этой карте я, если честно, у него и Гранат у тебя больше нет. Так. Ты зайдешь сюда. Ну а для чего это ты делаешь? Для вот этого мека. Давай его сюда подводи, тогда я буду их валить. А, ну, наверное, шквальным. Наверное, шквальным Граната. О, отлично, не зашел в окно. Так, это хорошо. Сквальный, хватит. Да, наверное, хватит. Делаем шквальный. Еще одного мека запускай. Можно хватить. А, ракеты. Да, колон не, не рушится и минимальный урон. Ну, единственное, только одну броню он не убрал. Так, смотрим, что мы можем сделать. А, включить. Так. Шап, наверное, можно сейчас пойти. Как ты стоишь? А, вот этот столб мешает мне увидеть этого... ...поиметчика. Вот так блин, эти все встали под это. Так. Ну что, если этот офицер остается в живых, то тогда... Опа-опа-опа. То тогда... <клёх> Надо добивать этого. Надо добивать этого. Так, кого он может видеть? Ну, видите, офицера. Так, ну тебе, конечно, вы что хорошо сделать? Граната. Сейчас будем думать, сейчас будем смотреть. Зависит от того, кого видит эту. Так, а у нас одна пуля. Это не важно. Так офицер под уроном но стоит колонна отлично шрафтнель или граната используется отлично а я вот не планирую промазать так Ой, как хорошо. Шестьдесят пять. Беги сюда риску. Респ... Блять, но ну нет. Блядь, блядь. Бля, как плохо-то. Иди сюда. Пытаемся сделать так. 55, давай. Есть, хоть это сработало. Так, теперь ты. Тогда, наверное, вот это делаем. Ах, блин. Как бы было круто, если бы был этот, блин, полный снайпер бы здесь, а? У бы было просто бы великолепно. Просто обворожительно было бы это. О, блин. Щит, мег. 66 Хотя, наверное, нет, надо этого валить. Он не мешает больше всех. Заебись. Заебись. Тогда эти, блин, двое. Надеюсь, это все умрет. Хоть так, блин, так, ну что, теперь тебе сложнее, у тебя полумертвый этот, этот, этот, так, у меня щиты. Глупо потерял офицера, но Overwatch, это Overwatch. Так, теперь ты, против, блин, Гренадера тебе будет сложно. Но, хотя у меня еще не все потеряно, то он заходит за фланг, а не-не, этот. Блядь. Отлично. Укрытие остается. Так, метка с меня за счет смерти офицера снята. Теперь что ты шквалить? Да, у тебя шквальный огонь, в принципе. Только надо чуть метку убрать. Шквальный огонь у тебя может сработать. У нас шквальный огонь распространяется. Сразу в 40%, поэтому почему ты не заходишь во фланг ты стоишь в двух шагах странный ты человек это очень странно все перезаряжаем сажаем на якорь все-таки хочу посмотреть как работает эта серия что это такое почему? а ну хотя я не успею раз два три ага 40 защиты сработала. Хорошо. Лечься за укрытие я. Желательно за упрытие. А, молодец. Ну ты стоишь открытый. Задача не ранее братан. Задача завалить. Кого больше вреда? От тебя. Сука! Ты смотри на него, а. 99. Так, гранат у тебя нет, у этого у тебя нет, давай. Гранату ты потратил, а ты потратил у тебя может быть еще одна граната ну потрать ее на этого офицера ты сейчас забежишь во фланг ты этого не убьешь тебе надо если это был шквальный а это был школьный, тебе надо перезарядиться да нет конечно а, блин, это... толку от снайпера пока никакого не вижу ни одного по моему юнита не завалил. Ну, это... это уже все так. 96 процентов промахнулся обидно добивай Согласен. Кого видишь ты? Так, ты видишь обоих? Шестьдесят три, шестьдесят один. Так. Три шестьдесят 61. Оно валило. Так. 63. 91, 10, 10. Так. 28 штраф. И здесь. Ну, это ладно. Так. 63, 53. Наверное, лучше будет так сделать. Попробуем, что это будет. Получается, его подсвечивает мой мой на якоре стоящий гренадер. Любое его действие, либо он будет стрелять, бежать, он находится в секторе зоне в секторе поражения. Посмотрим. А ну сектор поражения? Вот тебе и сектор поражения. Вот мне и сектор поражения. Сейчас ты устрою вервуч. У меня вышкольный. Или школьный потратить? А, у меня а, и школьный. Значит, ты берешь? Овервоч, Держи. Держи тебе овервоч. Так, о, блин. Иди сюда, что за херня? Так что была метка, сейчас нет. Ну что я. Так. Так, потрати его это самое. Ничего страшного. Беги-беги. Ого! Он сосредоточится на нем. Так, и ты ч? И ты ч, блин? Упырь, ничего не видишь. Да что ж такое? Что же это за. Ну вот сейчас, овервочка, неужели? из вот этой блядь, конечно, вот я поставил. Надо выставить куда-то сюда. Ах. Да, надо учиться, этим играть снайпером. Но... Не может быть. Э Двух архонтов убивал. That's Ты единственный у меня молодец. Двух убивал архонтов. За первый ход. Без использования ракет гренадером. Офигеешь? Естественно, естественно. Надо перезарядить. Для этого надо перезарядиться. Для этого надо перезарядиться. Горить. Горить это плохо. Ты не можешь использовать, когда горишь все свои эти приблуды. Так. Что Без ты будешь быть? делать? Перезарядишься и сядешь на эрот, Правильно? Буквально это использовать не можешь. Горя. Опа-опа-опа. Бежал. На ирвучь сработал. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Мало, но... Аккуратненько смотрим. Где он? Так... если шанс на это надеяться? Нет, это бред. Надо идти вперед. Так, все перегорел, перегорел, но сильно потряпался. Я меняю. А где он стоит? Он стоит, Стоит Я меняю. Я меняю. Давай-ка ты, постой, здесь на Увере, ко все не подтянутся. Все на Увере ловим этого. Так. А ты, а ты? А сюда ты можешь? Что переключать? Никак. Давай. Посмотрим. Смотрим бестолковый снайпер, что можно из себя сделать. Так. Молодец. Все правильно. Держит, же интересно? Держит, же ты, интересно? где же ты, где же ты? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. ай яй яй яй яй яй яй яй Довольная старина яй яй яй яй яй яй яй яй я Наверное, это будет скучняк. Скучный войск. Так, что мы имеем? Мы имеем. Остров. Все все на ту сторону. Так, это там, потому что так. И ты? Да нет, ты сильно особо ничего не экономишь. Иди сюда, потому что мы <coughs> будем с того угла, так, Будем, хотя они пойдут поверху, верху, это естественно, будем пытаться. То есть в идеале его поставить к этому дереву и оттуда работать. Хорошо бы прыжком можно было туда приблизиться поближе и выдвигаемся обратно вперед. Птички как поют, а вот весна в Москве. Так, ничего не сделаешь, конечно, с этим скучником. Так, он там на всякий случай иди-ка по Окей. Отлично. О, отлично, ты можешь куда-то прыгнуть, слава богу. Ну, не совсем. Куда-куда Так. Отсюда куда ты можешь прыгнуть? Достаточно рискованно, наверное, да? Мне проще встать сюда. Так -с. Ты идешь сюда. Так, это там наверху, да? Пасно, ты идешь сюда. ты ты ты ты ты давай сюда ты, ты будешь бацать своими ракетами вот тоже наверное надо идти уже не дойдет он так быстро до меня Одеваем щиты и идем вперед и надеюсь что не этот не, сли... не этот ход а следующий не, не столкнемся Как раз чуть работу снайпера. Так. Тестируем работы снайпера. Что я имею в Юниты техник архонт. Как должны стоять внизу, должны какие-то быть офицеры. Должно вот быть не так далеко. У нас есть ракеты, у нас есть архонт, у нас есть метки офицера. Вс делаем. Испытываем снайпера. Как, как будто мы играем мультиплеер, не мультиплеер, а сингло. Давай, давай Давай, давай уже скорее. Три часа ночи, братан, хороший. Давай, давай, все круто уже и так. Братан. Давай, итак, всё. Погнали. Щиты, как говорили, не Скаут. Летающий. Ты. Так. Ты. А мы попробуем отморозиться. Мы попробуем отморозиться. Давай! Давай. Помоги мне. Сделай красиво. Ранее. У -у, приятно. Да ну, это вообще класс. Вот здесь я чувствую этим японцем. Вот так же я залетаю и... Вот так же я залетаю. И у меня попадают все уверочки. Не читай, я не залетаю. А он не попадает. Ладно, идет метка, а -а -а. Так, серия не получится, серию сейчас будет использовать глупо. Так, оценка угрозы. Это всего лишь четыре, это не страшно. Ты далековато братан сейчас посмотрим сколько у снайпера минус 25 расстояние 20 отнимает штраф удает его гремлин Давай посмотрим что получится 1 3 4 5 6 7 где да? что Сюда всегда Посмотрим на этого 72 А давай. Он попал, молодец, упал, но не убил. 54, мало. Сандер, конечно, посильнее тогда получается. Если сюда, не увидишь. Только отсюда, да, Ну давай. Угу. Шестьдесят четыре. Ушел. Текст. Текст ты сюда. Порвайся сюда. Будем надеяться, что у тебя нету какого-нибудь Рысали, да? Лишь такого нибудь типа того. Так, куда бы тебе хорошо? давай Пожалуй, сюда. Давай будем полны сюрпризов. Это не совсем классическая игра, конечно. Так. Посмотрим. Здесь сидит ганслингер. Потому что мы на компах все играем на ганслингерах. Там сидит хакер. Так. Так, ракету мы держим, ну, Гремлин на 4, второй. все, больше у него Гремлинов нету, и он у нас пошел поближе. Сильно остался только Гремлин на 8, но ну, работает ограниченное, на ограниченном расстоянии, но это зато сильное. Дезовитация, невозможность использования всяких примочек, любых линии, чтобы либо там удруч, либо бежать, либо ехать. А, отсюда. Отсюда. Все пять. О это, а! Не уничтожилось, да? Не уничтожилось деревко. Так. Ау, кто здесь так сто процентов а ну-ка офицер ты его добиваешь Ой, или убиваешь твои же мать Субтитры минус 25 процентов как работает а почему так не работает на приставке почему, почему, почему странно так вот тебя же там ждет у тебя же сейчас здесь полетит граната Мои щиты-то стоят, еще я надеюсь. Так. Ты стоишь здесь, да? Значит, мне нужно идти сюда. Так. Возьми, да? ничего не нужно сделать. Какой-то идиотизм. Иди туда. И сюда. Так, мне нужна вот эта ракета. Так. Так, мне нужна эта метка, ответный пофигу, стреляй. Это не проблема, щиты все равно уйдут в следующем ходу. Так, ты идешь сюда, ты отмечаешь этого. А ну. Так, теперь мы не видим этого, да? Твою же мать. Архонт не работает, да? Архонт не работает, ты посмотри на него, а? 57. Давай, блин. Перезагрузка. Просто хренеешь. Здесь тоже началась эта шляпа. С неработающим а, боевым безумием. Так, ты слишком далеко, чтобы его подстраховать. Ну что-то опять отключишься. Это же будет в кучняк совсем полнейший, братан. Не отключайся, камон. Ее надо сейчас втащить максимальное количество юнитов. Архонта ты можешь забрать. И это вот можешь забрать. Пусть ты можешь. Архонта разряжает все, Ой-ой-ой. Решил его спасти. У меня же есть еще граната, здесь стоит этот. Зачем? Ай-яй-яй, ну идти за фланга. Ну, надо было тогда дальше уходить. В сторону этого. В сторону хакера как-то камень лет, Ну, может быть, может быть, но. Окей, это последнее то, что ты сделал. Убирай архонта. Архонта по-любому, этого надо убирать. <coughs> Это легкие руки или руки-ножницы как они? Почему не с сами... Сейчас в троях сюда. Так. И теперь фейс Да? Давай. Добивай Архонта. Будет так интересней. Я вольну тебя гранатой. Давай, молодец. Давай, не будем рисковать, подойдем поближе, это не сложно. Да, братан, а что делать? Здесь мы все выжигаем. Так, нормалек. Давай ты сюда, ты будешь моими глазами. Ты стоишь на месте и сканешь. Наверное, так. То есть мы сейчас слышим, где этот. Да, он, по-прежнему здесь. И начинаем его душить. Этого поднимаем наверх. Даже можно не перезаряжать. Так, он включил оценку угрозы сам на себя. Ну, пока это рано. Она ни к чему. Мы здесь перезарядимся. Мы перейдем ко второму дереву Овер. И ты тоже на лавере. Ну да, все так. Оценка угрозы. Страж, когда он может при попадании еще раз меня поймать. Прошла. А? Сейчас у меня параллельно перезаряжается. А, у меня перезарядилось. Не могу. Вакуальным огнем его почикать. Так, здесь я почикался сам себе. Сам себе здесь все ты сюда ты. аккуратно. Так, гремминов у тебя нету, дикарица. Ты идешь сюда, смотришь пошире. Все, все на овере. Такой Юни, что он должен быть на овервотче. Но вот сейчас получается случай когда когда склад сайт обалдеть как красиво дает серьезный дисбаланс То есть он отнимает порядка отнимает порядка скольких 30 процентов а стояния на месте все, спасибо, Титана нас круто сыграли. Очень красивый момент с овервочем э, снайпера. Да, надо будет да дальше тестить снайпера. Посмотрим, что там как. Спасибо.